Мы говорим об элементах клиентоориентированного бизнеса. Да вы и сами без труда назовете некоторые. Кто-то скажет «корпоративная культура», другой ответит «работа с обратной связью». А для кого-то стандарты, а может быть вежливость и лучезарные улыбки сотрудников. На этот счет всегда очень много идей, и это здорово. Но бывают ситуации, когда это вовсе не здорово. Например, вы и ваша команда на стратегической сессии обсуждаете улучшение отношений с клиентами. И вот здесь многообразие мнений может начать мешать. Ведь вам нужно как-то структурировать работу. Не просто стараться стать клиентоориентированными, а разделить эту работу на понятные блоки и выбрать, что же именно вы хотите улучшить. Я пользуюсь моделью «5 практик клиентоориентированности» и расскажу именно о ней. Но прежде чем мы продолжим, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этой модели. И прежде всего тем 100, даже 120 руководителям, которые приняли участие в исследовании. Спасибо вам огромное! Поехали! Так чем же клиентоориентированные компании отличаются от всех остальных? Тем, что они исполняют 5 практик. Первое. Высоко ценят клиентов. Второе. Создают корпоративную культуру внимания к другим людям. Третье. Отражают клиентоориентированность, целях и в системе управления. Четвертое. Используют информацию о клиентах для принятия решений. И пятое. Развивают гибкость своей организации. Пять практик, пять кодовых названий. Ценность, культура, управление, информация, гибкость. И вот в этот момент мы можем притвориться, что поняли друг друга. Конечно нет, ни черта непонятна на самом деле, и для того, чтобы это исправить, я подробнее расскажу о каждой из пяти практик. Только не ожидайте от этого рассказа каких-то поразительных озарений. Скорее, я помогу систематизировать ваши знания о клиентоориентированности, уложить их в некоторую систему, которой проще пользоваться в будущем. Первая практика – ценность. Клиентоориентированные компании ценят своих клиентов. Вы наверняка хотите сказать, что все компании ценят клиентов, тем более, что все они пишут об этом на своих сайтах. Но давайте задумаемся, ценят ли клиентов монополисты? Ценят ли клиентов сотрудники компании, особенно сотрудники бэк-офиса, которые не общаются с клиентами? И, наконец, знают ли руководители компании, сколько стоит им каждый клиент, о каком размере ценности мы говорим? Вы наверняка знаете стоимость привлечения клиентов в вашей компании. Customer Acquisition Cost. И знаете, сколько вы зарабатываете за все время работы с клиентом. То, что называется Lifetime Value. А если кто-то из ваших коллег не знаком с этими показателями, то ему трудно принимать взвешенные решения. Именно поэтому клиентоориентированные компании стремятся знать эти показатели, знакомить с ними команду, а иногда вообще всех сотрудников. Вы можете даже в офисе, на стене, в рамке повесить эти три купюры по 500 евро, чтобы все видели, вот какова ценность клиента в нашей компании. И каждый, кто плохо с ним работает, будет знать, что он сжигает эту сумму. Или поступите как знакомый мне онлайн-сервис. Когда на сайт прилетает крупный заказ, в офисе, во всем офисе, раздается удар гонга. И разработчики, и бухгалтерия, все те, кто редко общаются с клиентами, слышат этого крупного клиента. Я видел своими глазами, как команда беспокоится, когда на часах уже 11 утра, а в гонке еще ни разу не ударили. А можете поступить как страховая компания MetLife. Каждый новый сотрудник проходит двухмесячную стажировку в полях. Они работают с клиентами, продают страховые продукты. И неважно, что человек пришел руководящую позицию в бэк-офис, он все равно на своем собственном опыте прочувствует, как трудно завоевать доверие клиента и, скорее всего, будет ценить это доверие в будущем. Для очень многих команд развитие клиентоориентированности начинается именно с понимания ценности клиента. Команда начинает замечать эту высокую ценность, это привлекает внимание к проблемам, а там недалеко и до решения этих проблем. Вторая практика – культура. Из каждого утюга слышно, что клиентоориентированные компании обладают какой-то особой корпоративной культурой. В своей работе я вижу, что она тесно связана с вниманием к другому человеку, будь то клиент, коллега или вообще случайный прохожий. Поэтому я так и называю ее – культура внимания. Часто культура начинается с ценностей первых лиц, с их личного внимания к другим людям. Алексей Гребцов рассказывал историю из жизни туристического бренда Алексика. Однажды он обратил внимание, что покупатели, крупные мужчины, жалуются на проблемы со сном. Оказалось, они просто не помещаются в стандартный спальный мешок шириной 80 см, а других на рынке не было. И тогда Алексика предложила спальные мешки шириной 1 метр, и до сих пор они пользуются популярностью. Мораль. Внимание к людям помогает видеть возможности. Внимание проявляется не только в общении с клиентами, но и в отношении других людей. Что если я скажу вам, что в России есть крупная компания, вы все ее точно знаете, но, к сожалению, я не могу ее назвать, в которой служба поддержки на бесплатном телефоне не сбрасывает звонки из тюремных зон от заключенных, которым просто нужно с кем-то поговорить. В свое время руководители компании приняли решение, что они готовы нести затраты на такие разговоры, и это живые деньги, это их инвестиция в поддержание внимания к другим людям, в развитие своей корпоративной культуры. Компания Ritz-Carlton, международная сеть отелей класса люкс устраивает внутренние конкурсы. Каждый квартал, каждый отель сети должен предложить номинантов. Сотрудников, которые совершили поступок, ярко отражающий приоритеты компании и ценности Ritz-Carlton в работе с гостями. При этом поиск таких номинантов – это обязательная задача руководителей отелей, это их KPI. Если вы строите клиентоориентированную компанию, то внимание к другим людям – это фундамент корпоративной культуры. Ищите коллег, которые разделяют эту ценность, встраивайте ее в обучение новых сотрудников и в ежедневную жизнь команды. Третья практика – управление. Это способность отразить клиентоориентированность на всех уровнях системы управления. Ведь можно сколько угодно вдохновлять команду, но вам все равно потребуются стратегия, квартальные цели, метрики, стандарты. Компании ставят цели в этой области. Цели по удержанию клиентов, по рекомендациям, по показателю Net Promoter Score, по качеству сбора обратной связи, по количеству вопросов, решенных в первом звонке, по скорости ремонтов и так далее, и так далее. Часто начинают с простого. Со стандартов обслуживания. Московская мебельная компания «Артис» обязуется доставить мебель за 48 часов. Даже если в момент заказа нужной мебели не было на складе, и за это время нужно еще и изготовить ее. Со временем этот стандарт доставки за 48 часов стал фирменным знаком «Артис» и начал отличать ее от конкурентов. Клиентоориентированные компании формулируют миссию бизнеса. Это тоже инструмент управления. Он особенно заметен в экстремальных ситуациях, когда жизнь проверяет эту миссию на прочность. Летом 2017 года компьютеры медицинской компании Invitro пали жертвой кибератаки. И тогда сотрудники в лабораториях по всей стране вручную делали анализы. Они оставались в лабораториях до поздней ночи. Они самостоятельно связывались с клиентами. А в некоторых городах даже бывшие сотрудники компании пришли на помощь по собственному желанию. Люди тогда сделали все для того, чтобы клиенты получили свои анализы. И, возможно, это спасло кому-то жизнь. Я уверен, что в своей компании вы управляете финансами, управляете производством, точно управляете продажами. Это уже совершенно привычно. И вот ровно также нужно подходить к управлению клиентоориентированностью. Четвертая практика информация. Клиентоориентированные компании лучше других используют информацию о клиентах. Но вот сделать это намного сложнее, чем сказать. Бывает что анализ данных и общение с клиентами в полях в сумме дают удивительные результаты. Региональный директор Яндекс.Такси Арам Сарксян делился историей запуска сервиса в Армении. После запуска в Ереване аналитика показала, что местные водители не хотят пользоваться Яндекс Навигатором. Они очень часто отклонялись от рекомендованного маршрута. Команда погрузилась в анализ алгоритмов разработки маршрутов, алгоритмов работы приложения, а истинная причина выяснилась только в частных беседах с водителями. Оказалось, что многих из них смущает, что команды в приложении зачитывает Оксана, так называют женский голос Яндекс-навигатора, и они просто не хотели следовать командам женщины. Я все еще встречаю людей на стратегических сессиях, которые железно уверены. Только технические характеристики продукта имеют значение. Вес, скорость, мощность, конечно, нет. Впечатления клиентов также важны. Да, они субъективные, они неприятные иногда, иногда несправедливые, и уж точно клиенты не всегда правы, но все равно обладать информацией об их впечатлениях полезно. Вы даже можете знакомить всю свою команду с отзывами клиентов, как делает строительная компания Goodwood и многие-многие другие. Но иногда недостаточно рассказать вашим коллегам о клиенте. Недостаточно дать сухую статистику. Нужно достучаться до сердца. Нужно показать впечатление клиента живьем, даже если там не все гладко. И тогда вы можете поступить как Альфа-банк и пригласить клиента рассказать свою историю работы с банком прямо на встрече директоров. Я думаю, главная трудность этой четвертой практики в том, чтобы действительно использовать информацию для принятия решений, а не просто собирать ее. Вот над этим. И стоит работать пятая практика гибкость в реальном мире компаниям приходится меняться ради клиентов чтобы откликаться на нестандартные запросы чтобы запускать новые продукты чтобы менять внутренние процессы и поэтому клиентоориентированные компании развивают гибкость своей организации например it компании для этого сокращают цикл разработки и используют гибкие методологии владимир тарханов генеральный директор fl.ru Сайта по поиску удаленной работы и фрилансеров рассказывал, что очень долгое время компания работала в режиме 1 двух релизов в месяц и накопила золотой запас багов в несколько тысяч неисправленных ошибок. Естественно, на службу поддержки обрушивался неиссякаемый поток обращений, и она выросла до 40 человек. Затем они перешли на ежедневные релизы. Это позволило быстрее исправлять ошибки сократить нагрузку на службу поддержки и со временем быстрее разрабатывать новые сервисы для клиентов. Структура компании тоже влияет на гибкость. И привычная многим из нас вертикальная структура с жесткой субординацией тормозит обмен идеями. Нужно как-то облегчить контакт между разными сотрудниками. И для этого компания «Додо Пицца» устраивает встречи между сотрудниками разных отделов, разных управленческих уровней. Михаил Чернышов рассказывал, что для этого в чате компании работает бот, который выбирает двух случайных сотрудников и назначает встречу между ними. Вот так вот просто. И, наконец, гибкость сотрудников на местах тоже зависит от системы управления, которую вы построите. Хотите, чтобы сотрудники помогали гостям в нестандартных ситуациях? Так дайте им такую возможность. Иногда для этого нужен бюджет. Классический пример – это отели Риц Карлтон» где каждый сотрудник может потратить до 2000$ долларов на решение проблемы гостя здесь и сейчас без согласования с руководством. На моих глазах классные инициативы разбивались об отсутствии гибкости. И хотя я говорю об этой практике в самом конце, она бесконечно важна для того, чтобы запустить любые заметные изменения. Подведем итоги. Клиентоориентированные компании исполняют 5 практик. Они высоко ценят клиентов, развивают корпоративную культуру внимания к людям, отражают клиентоориентированность в целях, в системе управления, используют информацию о клиентах для принятия решений и развивают гибкость своей организации. И теперь, когда вы знаете, из чего состоит клиентоориентированный бизнес, вы как минимум можете оценить успехи своей компании по этим пяти практикам. А может быть... Вы предложите проекты развития в тех практиках, которым раньше не уделяли достаточного внимания. А вот сможет ли ваша команда преодолеть все трудности и изменений и построить клиентоориентированный бизнес, покажет время.